Казанский федеральный университет продолжает реконструкцию и модернизацию университетской клиники, расположенной по адресу Ершова-2. Так, здание, в котором до 2016 года располагалась городская больница скорой медицинской помощи, сейчас находится на финальной стадии ремонта. Здание, которое претерпело наибольшее количество ремонтных работ, здесь... С 2016 года начался ремонт поэтапный сначала приемного покоя. Сейчас ремонтируется, отремонтировано отделение хирургии, полностью полностью запущено в эксплуатацию. В стадии окончания ремонта находится отделение гинекологии. Соответственно, отделение нефрологии, гемодиализа находится в менее продвинутой стадии ремонта. И нам предстоит еще отремонтировать одно отделение. Это отделение урологии, которое оказывает неотложную помощь.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 которому сейчас по-доброму завидуют наши коллеги из других медицинских учреждений и которая позволяет нам более эффективно предлагать наши знания, наши умения для того, чтобы оказать помощь пациентам. Помимо лечения пациентов, университетская клиника является базой для учащихся института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Поэтому часть помещений в обновленном здании была выделена для обучения студентов. Мы ставим себе задачу полной интеграции обучения в лечебный процесс и, наоборот, полной интеграции лечения в процесс обучения. Поэтому при ремонте закладывается достаточно большое количество площадей под учебные комнаты, в которых студенты могли бы и проводить теоретическую часть и практически работать с историями болезней. Университетская клиника примет новый вид уже к концу этого года. К этому времени планируется закончить все ремонтные работы. Лилия Талипова, Олег Пачаев, Универньюз.